приветствую всех и в сегодняшнем видео уроке мы продолжим работу с нашим инвентарем в котором мы э, разберем собственно дроп предмета то бишь выбрасывание предмета на сцену и что нам для этого понадобится во первых нам нужно будет создать виджет виджет будет называться UI дроп зона зона то есть этот виджет будет отвечать за ту зону если мы в которую перемещаем наш предмет с инвентаря то у нас будет воспроизводиться логика выбрасывания предмета так и давайте что-нибудь сюда добавим к панель уберем и добавим давайте бордер добавим сделаем его потемнее и практически прозрачным нам просто нужно будет видеть собственно эту зону для того чтобы мы знали куда нам скидывать слот теперь мы перейдем в player info панель этот виджет отвечает за глобальную верстку всего что связано с инвентарем и equipment Uh, так, и здесь нам нужно разместить нашу дроп панель. User created дроп зона на canvas панель. Вот она. Давайте ее разместим на всю площадь и поставим офсеты в нули. Для того чтобы у нас дроп-зона растянулась полностью на весь экран. Следующее, что нам нужно сделать а, так как мы можем здесь увидеть, то что у нас перекрывает а, наш equipment. Давайте посмотрим: у нас в equipment the order 0, но у нас в дроп-зоне также the order 0, а, поэтому нам нужно здесь выставить the order-1. А, чтобы у нас виджет дропа был э, как бы под э, всеми остальными виджетами. И теперь вернемся в дроп-зону, э, event graph, и здесь нам нужен override функция э, непосредственно onDrop. Мы имеем функцию onDrop. Следующее, что нам нужно сделать, это получить э, GetPyload. то есть наш объект от виджета, который мы переносим. И в случае с инвентарем или экипировкой, э, давайте перейдем в UI Inventory слот. Посмотрим, что мы здесь передаем. Mm, OnDragDetected. Pilot у нас в ленте RedragWidget с эквипментом. OnDragDetected пайлот у нас self, а именно наш эквыбрит давайте сделаем дроп с инвентаря потом разберемся с дропом с экипировки Ну и не знаю стоит ли вообще делать дроп с экипировки ну я думаю мы и сделаем так э, каст ту драг слот и с драг слота мы можем взять get get слот инвентарь Дальше нам нужно сделать следующее. Нам нужно э, заспавнить объект, а именно вызвать функцию дроп. Давайте сделаем функцию дропа. Это нам нужно в инвентаре компоненте. Создадим функцию, э, которая будет называться drop item. дроп там где нам нужно сделать следующее. Нам нужно на вход подать итем-то дроп, тип переменной object итем, итем, итем, объект. после чего мы делаем с полным эктор from класс сейчас мы определим где мы будем спавнить мы из item to drop возьмем get класс и собственно нам нужен не этот get класс нам нужен референс item референс по классу мы возьмем и заспавним его э, тут -ту -ту. нам нужно определить где нам нужно его заспавнить э, возьмем reference player возьмем его get капсула компонент мы берем локацию нашей капсулы персонажа и пожалуй здесь я сделаю еще одну функцию get drop location эта функция у нас будет тур функцией и Давайте сразу с дропайта, мы возьмем вот это. Переместим сюда. Здесь я хочу сделать лайн uh, Trace бай чанл uh, который нам понадобится для следующего. Uh, давайте я открою персонажа и покажу. Мы при дропе сделаем трейс вниз Для того, чтобы определить поверхность И в случае, если, к примеру, у нас будет здесь какой-то подъем Либо же у нас будет здесь какой-то объект То наш предмет упадет на объект А не будет спавниться конкретно, к примеру, здесь да? И если у нас здесь будет объект, то он будет спавниться под объектом Это нехорошо, поэтому мы... Пустим один трейс и возьмем локацию, где трейс столкнулся, и, и туда положим, собственно, предмет. Поэтому нам нужна локация капсулы. Это будет стартом. Поскольку у нас локация капсулы, это будет центр капсулы, ну, примерно, где стрелка находится. And, and, and. Единственное, что нам здесь нужно сделать плюс. Как бы нам сделать попроще? Чтобы это не усложнять. И у меня есть одна идея мы возьмем сейчас эру это обычная стрелка и поместим туда откуда мы хотим отправлять трейс давайте трейс будем отправлять с этой локации сразу стрелку повернем куда у нас будет пускаться трейс следующее что мы сделаем в инвентаре мы из персонажа возьмем get arrow, возьмем его get world location, подключим. Дальше мы теперь можем взять просто forward vector. Ну, как обычный трейс мы пускаем, берем forward vector нашей стрелки плюс локация умножена на длину трейса длина трейса у нас должна быть флот пускай будет 250 мы посмотрим чтобы она сейчас добивала до земли drop location дальше мы возьмем return not здесь делаем break hit result результат нашего столкновения и по результату столкновения мы возьмем локацию из нашего столкновения так локацию мы взяли но нам еще нужна ротация ротация ротация В принципе, пускай будет пока что нулевая. Если будет криво, мы это поправим. DropItem. Достаем функцию GetDropLocation. Вот такая функция. И подключаем ее к spawn transform location. Так, в принципе, мы уже должны спавнить наши объекты. После чего нам нужно будет обнулить слот инвентаря поэтому поэтому возьмем инвентарь э, индекс у нас хранится хранится в слоте Поэтому, возможно, нам еще здесь нужна ссылка на слот. Для того, чтобы мы узнали его индекс. Хотя мы можем сразу здесь слот индекс взять. Интеджер. Здесь взять get. нам здесь не нужен get, зачем нам получать, нам нужен set array элемент, set array элемент с индексом и также нам нужен пустой item э, такой, как мы создавали при инициализации инвентаря. Вот наш пустой айтем. Давайте здесь немного сделаем компактнее. Мы просто это скопируем, перейдем в Drop item и поместим это перед сепрый -E элементом. То есть мы создадим э, пустой слот, как бы, с пустой информацией и запишем на место э, нашего предмета для того, чтобы в дальнейшем мы могли снова на этот слот что-нибудь записать. Э, ну и теперь э, давайте перейдем в дроп-зону слот инвентаре. Мы можем взять здесь плеер, из плеера мы достанем get inventory компонент. Из компонента мы достанем дроп Item. Собственно, из драк слота мы можем достать item-object и подключим его item-to-drop. В принципе, мы также можем и со слота, поскольку у нас item-object есть. Но при дропе с equipment нам как бы это не понадобится так. Drop item compile save. Drop zone. compile, и из слота инвентаря мы достанем индекс get слот индекс, который у нас отвечает за положение нашего предмета в массиве инвентаря и ставим галочку Return Value. Так. Ну, вроде бы подключили. Давайте попробуем. Возьмем предмет. И выбросим его. И вот, собственно, у нас предмет выбросился. Он немного находится под землей, но это только во причине того, что у меня так расположен меш в самом экторе. Давайте посмотрим. Да, у нас здесь ничего нет в порядке давайте еще возьмем здесь выбрасываем и нам осталось только обновить а, непосредственно наш инвентарь а, как мы его можем обновить обновить мы его можем прямо в UI drop зоне из инвентаря взять set item object и собственно обнулить этот Объект, давайте посмотрим: Там берем топор, выбрасываем его, и у нас здесь ничего нету. Отладки у меня тоже, по-моему, нет. Кстати, давайте проверим подпор. Мы подобрали. Можем перемещать. Открыли. Снова можем подобрать. Uh, единственный минус да у нас uh, пустой он все-таки не должен быть а этому объект он не должен быть пустым поэтому нам скорее всего понадобится ссылка здесь в этой функции не индекса я сейчас объясню почему uh, давайте здесь вентаре слот UI, референс. Здесь слот. Просто. И возьмем get. В принципе, мы можем здесь взять get. Slot. Uh, Почему индекс? Get. Slot. Из него взять get. Index. Get. Slot. Index. И теперь мы можем, собственно, из нашего слота, не заморачиваясь, взять объект, и не обнулять, поскольку нам нужно иметь сам объект в слоте, но при этом он не должен быть пустым. То есть он с пустой информацией, но объект у нас хранится. Если у нас не будет храниться здесь объекта, то тогда, собственно, у нас будет слот, как бы считаться занятым, и мы не сможем помещать туда предметы. Поэтому мы в объект записываем объект, который мы создали с пустой информацией. Как-то так. Compile save. И давайте проверим. Так, у нас ошибка, ошибка, ошибка. у нас здесь не то подключено. Слот inventory. Compile save. Жмем play. Мы забыли здесь подключить. Жмем play. Подбираем предмет. Выбрасываем. Можем снова подобрать, видите, и у нас сюда же и записываются предметы. То есть они как бы не пропускают. Если мы будем иметь э, в слоте пустую ссылку, то у нас здесь как бы будет считаться, что есть предмет, поскольку класс не соответствует. И мы будем пропускать слоты, с которых мы убирали предметы. И поскольку нам это не нужно, да, мы можем теперь все это подбирать и выбрасывать. И давайте попробуем снова это все подберем и оденем на персонажа. Мы одели на персонажа, мы можем сюда попробовать выбросить что-нибудь. Вот у нас перчатки здесь, как бы броня тоже здесь. Как мы видим, мы с экипировки не можем выбросить предметы что поэтому данный функционал работает и уже в следующем уроке мы собственно сделаем а, выбрасывание с экипировки а, поэтому всем спасибо за просмотр и до новых встреч